Приветствую вас, дамы и господа, вы на канале самого конченного опенкейсера. Предыдущий ролик по gg-дропу набрал полторы тысячи лайков, как я вас и просил. Это значит, что будем открывать следующий по списку кейс, а именно. Немного поношенный кейс за 60 тысяч рублей. Напоминаю, что как только этот ролик набирает полторы тысячи лайков, мы будем открывать кейс прямо с завода за 80 тысяч рублей. Ну а я вам желаю приятного просмотра, ссылочка на сайт будет в прикрепе. И также бонусный промокод, использовав который вы можете бесплатно прокрутить барабан. И плюсом ко всему, он является промиком на сколько-то процентов к депозиту. Короче, все это будет в прикрепе, приятного вам просмотра, спасибо за поддержку, поехали! Короче, такая телега, промик на барабан у тебя есть, можешь бесплатно прокрутить, тут, насколько я знаю, даже какие-то халявные скины можно выбить, короче, все это у тебя есть. А мы сегодня открываем вот этот вот немного поношный кейс за 60 тысяч рублев. а кстати, отдельное спасибо за поддержку, без них этого ролика бы не было, поэтому отдельное спасибо. Ну а начнем мы с вот этой акции, здесь, короче, ты можешь нафармить пули, закидываешь деньги, формишь пули, вот у меня, например, уже 70 тысяч, потому что на балике 70 тысяч. И выбираешь кейс, который ты будешь открывать. Условно кейс. Как это все работает. Например, я трачу 10 тысяч пуль. Э, ну, могу сразу купить 7 вот этих вот паков, что в принципе я и сделаю. И мы выбираем цель. Если мы выберем правильную цель, то нам выпадет какой-то скин. И мне выпал! Глок! Сумеречная галактика за 3 800. Нормально! Э, ну, честно говоря, это дешево. Так, например, но no приз так, например, еще раз ноу no Ну, бля, как выключить звук, это все слишком громко. Звук выключен, и мы фигачим дальше. 1800... Э, 9000! Нож! Нормально! Кстати, по вот этим темам тоже можно стрелять. А, у нас пули закончились, бля, обидка. Короче, все продал, по итогу на балансе 89 тысяч. Нормально, нормально. Немного поношенный кейс. Под ваши аплодисменты без всякой воды хреначим немного поношенный кейс. Тут, кстати, очень-очень крутые скины и, ну, блин, я думаю, цена кейса об этом уже говорит, бля, это шлак. Это прямо шлак шлаковый. Сколько? 23 тысячи, боже ж ты мой. Кстати, ребят, такими темпами мы придем к вот этому сувенирному кейсу за 100 тысяч рублей, но это вообще взрыв уже какой-то. Ладно, деньги мы проиграли, но мы не проиграли совесть, поэтому мы открываем кейс после полевых испытаний. Не знаю, как эта фраза вообще связана. Сука, с кейсами, ну, ладно, каким-то образом. Бля, да что сегодня происходит, дроп, Ты что делаешь? Ты чё делаешь? Сейчас остается надеяться и верить в то, что кейс поношенный не отправит нас на три веселых. Ну ладно, давай, нем... Нем... Пу, немного поношенный, блин. Поношенный кейс. Что-то сегодня прямо как-то не повезло, не фартануло, бля. Скоростной зверь. Сколько он стоит? 28 тысяч. Слушай, а вот поношенный кейс нас порадовал. Еще раз, долбанем. Нам надо как-то доформиться, я хочу еще немного поношенный захреначить. Вулканчик подлетел, а он может дорогой быть, статрековский какой-нибудь, да, или, или что? Да, слушай, хорошо, это прямо хорошо. Ты, здравствуй, немного поношенный, ты падла, дай мне денег, пожалуйста. Ну дай нормальный скин, блин, тут реально... Коготь, зуб тигра, хорошо, 80 тысяч, или сколько он, или 40, или 80, сколько, 54, бля, я вообще не попал, и мы, блин, мы в минус ушли. Вопрос остается открытым, почему поношенный кейс окупает, а вот эти дорогущие кейсы после половых испытаний и так далее отправляют меня на три веселых, да, что великий демон, кстати, блядь, но он убитый, он статрековский дорогой, да, или какой-нибудь, нет? 19 тысяч ну епта. короче в бой пошел статрек коготь кровавая паутина на балансе 100 тысяч и вы сейчас наверное, скажете так открывай сувенирный а я вам скажу нет сначала надо открыть прямо с завода и этот кейс мы откроем в следующем ролике как только мы наберем полторы тысячи лайков а если каким-то боком мы наберем пять тысяч лайков то мы откроем 5 вот этих сувенирных кейсов это будет бомбовый видос поэтому хренач лайк и не жалей а еще кстати есть фришные кейсы типа ты э, ты блять ну, ну да, ты получается. Короче, оборот. На сайте, если там превышает 100 тысяч, да, то ты можешь самый дорогой открыть и так далее. То есть, когда ты продаешь скины, это называется оборот. Вот как это работает. При достижении заданного оборота кейса становится доступным для открытия. Для, для открытия кейса на следующее условие необходимо организовать Ясно, понятно, нихуя не понятно. Короче, ебанем сразу самый дорогой кейс с фастом, Типа, хули нам. Оранжевая оборотка, блядь, 4600. Заебись. А кстати, чтобы этот кейс открыть, нужно продать на сайте скинов в общей сложности на 100 тысяч рублей. Будем херачить фастом. Нам нужно сейчас открыть немного поношенный этот кейс, который, блять, нас не хочет все окупать. Золотой кейс пошел в бой, хули нет. Преданный паладин, блядь, понял Серебряный кейс ебанем. Топливная хуйня, ясно Бронзовый кейс тоже, наверное, какую-нибудь парашу выдаст Но дешевый кейс, а неинтересно, блядь, 400 рублей 400 рублей тоже деньги, но я думаю сейчас полтинник Полтинник тоже бабки, или 20, а 13 тоже деньги, нормально Немного поношенный кейс, отдай деньги, блядь Я фастом случайно открыл! Закалка, сука Нет, нахуй, ты должен нам выдать что-то пиздецкое дорогое, А-ля Гунгнир или Гунгнир, вариантов больше нет Пизда Еще одна закалка, блять, в мою коллекцию улетает на радостях ебанем 3 гг ховла, прикинь, вой сейчас выпадет. Это типа фарм кейс, если вой пизданется, я заору как собак, хоть у меня и ночь. Не заору, не услышите псину человека. После половых тоже уже не хватает, дожили. Кстати, самый дешевый кейс от закаленные в боях, я, по-моему, его вообще ни разу не крутил. Ну давай, три хватит? Не хватит, давай два тогда откроем. Недостаточно средств на балансе, а то и не вижу. Бладспорт и что еще? И Фамос. Понятно, почему я его не открывал. Ясно, э, ясно, ясно. Э, Ясно, ясно, ой, эмка, не, понял, понял, понял, 24к, слушай, а кейс-то фармить, фармить нас окупать начал. Блин, но... Ну, ну как-то 8. Ну, слабовато. Вата. Надо, надо что-то нормальное. Давай. Блядь, перчи, хорошо. а Азимов, бля, заебись. А, а, а, а, а хотелось бы в плюс уйти. Что это, блядь, такое? Ну, давай, закаленный в боях. Что-то, что-то дорогое, что-то крутое. Э, бля, это не входило в мои планы. МП9 звездный защитник. Нам такие защитники даром не нужны. Я хочу вот, ну, вот, синие черепа обмотки рук. Это, но это тоже неплохо А 24 или сколько он стоит? 6 тысяч рублей Не, ну слушай, за, вот пока самый Крутой кейс после половых испытаний Он самый топовый Цвет прибоя, нет, нет, зачем мне? Мне изумруд дракон за 6 тысяч подойдет Ну да, не, я не отойду от своей цели И все-таки заберу эти перчатки Шедевр, 8 тысяч, это все понятно Не хватает 200 рублей, ну пацаны Сделайте скидку от мины, 200 рублей Вы не обеднеете, дайте открыть кейс Магический кейс 3200, давай испытаем свою удачу. Надеюсь, она заряжена на добро и позитив. Бля, что это такое? Сайт, блин. Короче, э, я сейчас ушел в минус, и в теории следующий ролик должен быть просто долбанутым. По той причине, что мы на сегодня так хорошо пооткрывали в сторону минус. А следующий кейс стоит 80 тысяч. В теории он должен начать отдавать. Кстати, кейс киберкотлет. Давай, долбанем. Чудовищная смесь. Чего Чу мне сегодня не фартит? Давай два кейса. 3 800. Давай, бля, я не знаю сколько. Четыре кейса. 3 100. 3 600 на балансе. Героический кейс. Открыть. Бля, ну что сегодня такой за день? Кстати, забыл сказать. У нас... Появилась своя NFT коллекция, ссылка на нее будет в описании, и следующую и в следующую прокачку я буду набирать людей оттуда, то есть, кто купил, наберу. Там пока не так много NFT, поэтому попасть в прокачку будет легко. Ссылочка в описании, чекайте, кому интересно, я это буду делать раз через раз. То есть, я хотел выбирать среди спонсоров, да, людей на прокачку, но спонсорку в России на YouTube канал отключили, поэтому через NFT буду выбирать. Но это будет ролик через ролик, типа ролик среди тех, кто купил NFT, ролик среди всех подписчиков, поэтому не переживайте, говнить меня не нужно, но сферу NFT я тоже хочу попробовать покурить, не знаю насколько это получится, и получится, наверное, только покурить эту сферу NFT. Короче, вот такой получился видос, не особо сегодня выпало, но все надежды остаются на следующий кейс прямо с завода, он стоит 80 тысяч. Но тут уже повкуснее скины, короче, полторы тысячи лайков и без матов, и делаем, вот, и делаем, делаем контент. Это спасибо всем человека. до новых встреч, ребят, и спасибо за поддержку.